25 рублей поменяли смотри, человек на ботинки его, смотри. Ты единственный человек, который донатил моторол Я от трюки очень много делаю. Причем... Смотри, так это не я виноват, это так красота. Смотри, смотри, смотри. рублей. почувствовал Так, я не